Добрый день, меня зовут Галина, я прошла гормонально-генетическую перезагрузку в центре Фомальгаут. Я очень хотела как-то по-новому запустить свой организм и начать более правильно. Из здорово питаться. У меня это получилось, получилось с легкостью, Я очень благодарна всем специалистам, которые так правильно и верно нам все объясняли, рассказали, для чего и почему мы должны исключать те или иные продукты, и какие гормоны в связи с этим запускаются. И, конечно же, я буду эту программу советовать своим близким и друзьям, что уже начала делать, потому что вижу изменения не только в сантиметрах но и в состоянии здоровья, как я утром просыпаюсь с легкостью в организме. И я думаю, что это только начало нашего нового пути, нашей новой жизни и преображения. Спасибо большое всем участникам и спасибо за предоставленную возможность.